Россия на Марс не собирается. Делался для лунного проекта. Почему Советский Союз не попал на Луну? Президент Ельцин нам написал на бумажке, и это было сделано без компьютера. Сложнейшее устройство. Кто вы? Самый тяжелый год для меня был сорок третий год. Пофигисты. Безолаберные. Но это их социальная организация. Эти самолеты являются лучшими в мире. Путин поднял за последние 10-15 лет. 5 лет буквально. Нам далеко до китайцев. Сидят сплошные сыны, племянники. Высочайшая дисциплина. Вот этого национальной черте России нету. Иванович, мне вас представить будет сложно, потому что послужной список у вас исключительно длинный. Поэтому могли бы вы представиться в сжатом виде, объяснить нам, кто вы? Во-первых, я гражданин России. Так, это уже хорошее начало. Во-вторых, я теперь уже бывший генеральный директор, главный конструктор МКБ ТЕМП, который являлась в свое время... Ведущая организация Советского Союза по разработке систем управления авиационными двигателями как? и ракетными двигателями. Послужной список 56 лет работы в авиационной промышленности. Если говорить о каких-то регалиях, то это доктор технических наук, профессор, лауреат государственной премии, заслуженный машиностроитель Советского Союза, заслуженный авиастроитель. Ну и прочие там мелкие ордена, советские есть и есть российские. Я знаю, что у вас зарегистрирован не один патент за все ваше время в профессиональной деятельности. Можете сказать приблизительно, в чем они заключаются, ваши патенты? Ну, все мои разработки, они касаются прямой моей профессиональной деятельности, это разработки системы управления двигателями. Таких изобретений у нас тогда авторские свидетельства назывались. Тогда не было патентов. При Советском Союзе. При Советском Союзе. Были а -а -а. авторские свидетельства. И таких авторских свидетельств у меня где-то около 70. В общей сложности сегодняшней разработки в авиационной промышленности их такое же количество, как было при Советском Союзе? Меньше, нет, больше? Нет. Нет, нет, нет. В советское время двигатели делалось, разработки велись в четырех в пяти конструкторских бюро. Mm. То есть это как минимум пять двигателей, а в то же время еще и шло сопровождение ранее разработанных конструкций. Это вперемешку и гражданская, и военная промышленность. Разные, да. Там не было четкого разделения. Например, фирма Кузнецова, она занималась и гражданской тематикой, так, допустим, МИЛ-18, это его значит, Ил 62, первые модификации это его. Ил 86 это его. Ил 96 это его. Вот. И военные Ту 160, которые вы прекрасно знаете, это самый современный трехконтурный двигатель, уникальный по своей конструкции. Это было разработано Николаем Дмитриевичем. Ну, и плюс к этому он еще и много занимался ракетной техникой. Uh -huh. Кстати, могу сказать, МКВ «Темп» – это была фирма, которая фактически сотрудничала со всеми генеральными и главными конструкторами, разработчиками двигателей. А тогда в Советском Союзе их было достаточно много. Это была фирма «Люлька», это была фирма «Кузнецова», это была фирма «Муравченко». На Украине. Ленинградская фирма, угу. Климова. Сегодня намного меньше этих разработчиков? Сейчас организовано одно ОДК, объединенная двигательная Корпорации, которая фактически свела всех генеральных и главных конструкторов прошлого времени в две фирмы. Ну, так и сегодня значит, в конечном итоге производится меньше двигателей, чем при Советском Союзе? На порядок. С чем это связано? С тем, что подход немножко изменился. Настолько перестройка разрушила авиационную промышленность. Но сегодня же у нас Путин поднял вот за последние 10-15 лет, например, военную да промышленность. Да не, не последние 10-15 лет, а 5 лет буквально начали внимание уделять значит, авиационной промышленности. Угу. То есть возрождение вот. начинается бывает, Возрождение практически началось вот недавно. Только сейчас, да. Да, для гражданской авиации это... Вот по военной авиации там действительно все это удерживалось максимально, потому что оборона страны требовала постоянно... Хоть, Но хоть, я как хоть, раз про военную промышленность и говорил, что Путин ее вроде как поставил на ноги. Ну, он ее не поставил, он просто поддержал то, что было. Угу. Потому что если рассматривать э, наш задел, который был создан, это были самолеты, так называемые превосходства воздуха, которые закладывались, по крайней мере, э, в 73-75 году. Серийное да. производство начались где-то в 82-83 году. Угу. Это самолеты класса МиГ-29 и их модификации, и самолеты Су-27 угу. и их модификации. Вот эти конструкции, они э, были сделаны настолько качественные, настолько, я бы сказал, перспективно разработаны, что они до сегодняшнего дня, с учетом модификации, так. вполне обеспечивают обороноспособность нашей армии. Угу. И до сих пор эти самолеты, я бы сказал, являются лучшими в мире, и без ложной скромности. Ну, по крайней мере, су 27 это точно. Но это все объемы задач, которые стоят перед этим, они ограничены. Угу. Количество двигателей, которые выпускали, ну, можете представить, во время Холодной войны 500-й завод, который находился в Тушино, он делал 400 двигателей для самолетов, МИГ-29, МИГ-23 и, и прочих вот, Мигов, для, по МИГовской тематике. Он делал 400 двигателей. А сейчас, если вы посмотрите, то в сумме вся промышленность делает десятки всего лишь двигателей. Десятки. Это может быть связано, я не знаю, с, с отсутствием или с недостаточным финансированием, или просто нету необходимости в таком количестве двигателей? Значит, во-первых, финансирование – это главное. Безусловно. Плюс к этому сейчас немножко по-другому стали подходить их с точки зрения, я бы сказал, так, обеспечения обороноспособности. Сейчас берут не количеством, а больше качеством. Uh -huh. Поэтому самолеты модифицируются так, чтобы они имели большие боевые возможности. И чтобы ситуация, которая связана с обеспечением обороноспособности страны, закрывалась меньшим количеством техники. Это одна сторона. А вторая сторона, экономические возможности страны, она, они, конечно, гораздо меньше, чем было в советское время. Ну и плюс к этому переориентация на гражданскую тематику, в частности, вот по двигателям гражданского так сказать, назначения. Там широкое применение начали находить двигатели, которые шли на как газоперекачивающие установки. Угу. Ладно, коль скоро мы сейчас заговорили вот именно об этом, давайте я тогда вам задам этот вопрос, я даже его прочитаю. В 90-е, после распада СССР, вся страна впала в экономический и политический маразм. Все отрасли встали и особенно пострадал военно-промышленный комплекс. То, как раз о чем вы говорили буквально вот до этого. Госзаказ прекратил свое существование. Особенно это будет важно для молодежи, так сказать. Госзаказ прекратил свое существование. Началась утечка инженеров и специалистов за границу. Вы же оставались гендиректором предприятия до 2004 года. Расскажите, как вот вы управляли всем этим тонущим, в буквальном смысле, кораблем? Как все это было? 1993 третий год привел к тому, что практически многие КБ рухнули. Ну, можете себе представить ситуацию, когда, например, по нашей фирме, в девяностом году мы имели 95% военной тематики, огромное количество задач, которые перед нами ставились не на перспективу, и вдруг в 1991 году вот это вот наши события да. связанные с Пуч. перестройкой так называемой, угу. привели к тому, что за один год объем заказов от э, Министерства обороны у нас уменьшился до 5%, упал. Угу. И фактически осталась фирма в состоянии банкротства. И вот это был период, самый тяжелый в моей практике. Приходилось буквально копейки собирать для того, чтобы людей удержать, хотя бы костяк, и развивать какие-то техни технические направления. Это был очень непростой период. То есть жизнь начиналась с того, что утром, придя на работу, я, как правило, думал о том, как, мне обеспечить зарплату людям, то есть зарплату и аванс людям для того, чтобы люди не пухли с голода. Потому что 90-е годы, это была страшная, тяжелая ситуация. Мне приходилось заниматься буквально каждой копеек, копеек затрат. Я сам лично контролировал все затраты, которые проводились на фирме. Допустим, нужно топливо, нужно электроэнергию, а тут появились еще всякие пожарники там, понимаешь, и все прочие. И все требовали взятки. Это было страшное дело. Взяток было больше, я полагаю, в 90-е, чем при советах. На порядок. Конечно. Да? Сразу появились много коммерческих структур, которые предлагали всякие услуги. Например, у меня произошло на фирме возгорание там, в одной из лабораторий. Ну, ограниченное такое, маленькое. Появились пожарники, быстренько погасили, но приходит ко мне значит, их руководитель и говорит, вот 100 тысяч нам перечисляй, если этого не делается, то мы сейчас раздуем такое, что тебя снимут с работы. Угу. Я вынужден был им заплатить 100 тысяч. Это какой год был примерно? Это был где-то ну, 94-й, может вот так, 95-й, где-то вот так. Когда вы говорите 100 тысяч, мы говорим в рублях или в долларах? В рублях. В рублях. Но скажите такую вещь. Я бы сказал, что, по сути, после Советского Союза холодная война практически не закончилась. Сейчас мы находимся в той же стадии холодной войны. И с моей точки зрения, как обывателя, допустим, военная промышленность сегодня работает примерно с той же интенсивностью, может быть, с меньшей, но с моей точки зрения, с той же, что в советское время. Это никоим образом не отражается на авиационной промышленности. Ну, я бы так не сказал, что мы работаем в том же количестве. Мы делали в советское время, период Холодной войны, э, допустим, для самолетов класса Су делалось примерно 350 двигателей в год. Угу. Для самолетов МиГ-29 400 с лишним двигателей в год. Это говорило о том, что если ты делаешь 400 400 двигателей, значит, ты выпускаешь 200 самолетов. Потому что по два двигателя на каждом Да, самолетике. по два двигателя на самолет. Угу. Сегодня делается 3, 5, 7, до десятка. <свят> Немножко побольше делается Су-27. И то, только потому, что идут эти разработки на экспорт. Сегодня холодная война спокойная. Спокойная. <свят> да. Она холодная. Но она сейчас немножко в другом направлении пошла. В смысле? Больше направление в новые разработки, высокоэффективные. Это и гиперзвуки, и все прочие такие разработки, о которых многократно говорил наш президент. Вот, вот это основное. То есть, брать не числом, а умением. Ладно. И еще у меня такой дополнительный побочный вопрос. Вот в 90-е годы, когда началась вся эта катавасия экономическая, ну и политическая, я знаю, что вы также еще занимались так называемой конверсией, то есть переводили ваши вот эти вот двигатели, разработки и все остальное там, скажем, на газовую, нефтяную, автомобильную промышленность. Нет, ну это... Это помогало во многом или это просто были потуги, чтобы хоть как-то выжить? Конечно, постоянно, ежедневно шел поиск возможного применения своих знаний для того, чтобы а где-то заработать да. какие-то деньги, для того, чтобы сохранить фирму. Угу. Получилось так, что за все эти тяжелые годы, начиная с 1991 по 2004, я могу с гордостью заявить, у меня была максимальная задержка зарплаты на фирме один раз 15 дней. Это как раз тогда, когда я сыграл в теннис и выиграл. Деньги и получил их с некоторым опозданием. А все остальное, аванс и зарплата, выплачивалось строго по графику. Не называя и... имен, можете сказать, сколько вы выиграли в теннис 150 тысяч долларов. Надо мне теннисом начать заниматься. Это надо еще знать, с кем играть и как. Дело в том, что этому парню было где-то 40 Два, а мне уже 60 с хвостиком. Вы И он сказал, после игры сказал, что я на деньги с тобой в теннис играть больше не буду. Насколько вам хватило этих 150 тысяч долларов? Одну зарплату. Одна зарплата. Сколько да раз... Нет, это добавка была к, моей, к тому, что у меня было. Но это не ваша зарплата, это зарплата? Нет, зарплата всех фирмы. Да. Нет, это, это, мне... важно, это важно сказать для, для видео, что это не нет, ваша нет, это зарплата. зарплата. Это перечисление было за добавка к зарплате, которая необходимо было выплатить 8 числа очередного месяца. Сколько раб, рабочих у вас было на тот момент? Когда мы начинали разваливаться, это то есть 90-й год примерно, было 1500. 1500 человек? Да. И чем все это закончилось? А закончилось это тем, что когда я уходил, было где-то 750, где-то так вот. Два раза упало. Ну это немало, конечно. Но народ-то уходил. Задача была заключалась в том, чтобы сохранить ключевых специалистов, они а уборщицы и прочие самые. Поэтому... У, утечки мозгов много было конкретно на вашем предприятии? Ну было, но только ключевые фактически остались на месте. Из патриотизма или из... Понимаете, вот, вот в, чем, в чем особенность нашей специфики заключалась в том, что у нас очень интересная работа. Чем она интересна? Тем, что ты получаешь техническое задание, uh -huh. а иногда его сам и формулируешь, uh -huh. и потом ведущий конструктор полностью ведет разработку схемы, разработку конструкции, Ведет отдел, это все сопровождает в производстве, который здесь же находится. Делаешь эти штуки, потом эти штуки собираешь на сбор... в сборочном цехе, ставишь их на испытательную станцию, проводишь доводку аппаратуры э, именно на испыталке, угу. весь комплекс испытаний. Угу. Потом выходишь на двигатель, потом совместно с двигателем, Работаешь на испыталке у моторной, на моторной фирме. Потом начинается ле, этап летных испытаний. И ты опять же сопровождаешь все непосредственно под твоим контролем. Без тебя ничего не делается абсолютно. И потом заканчивается это тем, что когда ты проходишь весь комплекс испытаний, документацию передаешь на серийное, произво серийное производство. У нашей фирмы было 7 серийных заводов. И мы этих 7 серийных заводов полностью загружали нашими разработками. И твоя задача, как ведущий конструктор, была сопровождать освоение серийными заводами твоей продукции. И как только шло серийное производство, начиналась эксплуатация, ты не отцеплялся от этой ситуации. А ты опять отвечал за качество на серийном заводе. И за все дефекты, которые проявлялись в эксплуатации. И ты должен был принимать решения по всем этим вопросам. Вот что это. Это была потрясающая по своей так сказать, организации работа, которая вот, ключевых специалистов, они не могли бросить это дело никак. Даже если им на Западе предлагали, предлагали а на два западе, больше. На Западе у нас никто, никто и не собирался ехать. Потому что на Западе шли немножко другим путем. Так что на Запад... Ну, меня предлагали китайцы, uh -huh. когда я уже ушел на пенсию, мне министр авиационной промышленности Лидзамин. Uh -huh. Значит, он предложил мне, вы говорит, уходите на пенсию, приезжайте к нам, мы вам создадим все условия, огромную зарплату, виллу, там все прочее. Пишите книгу, я говорю, а издавать будете где? Ну, конечно, в Китае я говорю. Нет, тогда все, до свидания. Я не согласился. Да и вообще не согласился. Я бы никогда в жизни не согласился уехать в Китай навсегда. На, Почему вы на книгу день? в России не, не написали? А? Почему в России книгу не написали, не издали? Потому что у меня времени не было. Я, я, я, я уже молчу про то, что я вас уговаривал на это интервью три месяца. Вплоть до вчерашнего вечера. Не люблю я это делать, не люблю. Есть очень много вопросов, которые даже вот сейчас мы говорим, они очень противоречивые, понимаете? Тут можно по-разному подходить. Расскажите мне, как проходили испытания. Вы же тоже занимались испытаниями. Особенно меня интересует анекдот, когда вы прятались от американского спутника. Это не анекдот. Это был реальный случай, когда мы сделали систему управления для Челомеевской ракеты. В каком году это все было? Это был где-то 75-й, наверное, год. Вот так. Мы должны были запустить первыми ракету, из подводного положения. В Балаклаве под Симферополем, под Севастополем, был сделан специальная платформа погружаемая, с которой мы должны были запустить вот эту первую ракету, которая была, противопоставлялась американскому Полярису. Угу. Мы приехали туда, все было готово, но тогда были другие условия. Тогда для того, чтобы не раскрывать сущность испытаний. Нужно было выбрать не спутниковое время, когда можно сделать этот запуск. Но Здесь стоит, я думаю, уточнить, что в ту эпоху такого количества спутников, как сегодня, все-таки не было. Ну, такого количества не Поэтому было. Были они были все на перечете. Мы а -а -а. могли выгадать время, момент, когда можно было запустить... Вот именно в это в, окно. В окно. Сегодня, наверное, уже и... это невозможно. Да, сейчас уже такого окна вряд ли можно себе представить. Так вот сколько по времени примерно это окно было? Там я не знаю, двадцать минут. Ну, где-то около часа. Около часа. Часа, да. В этот период надо было запустить. Ну и к сожалению, получилось так, что как в таких случаях говорят, визит эффект сработал, потому что приехал командующим. Черноморским флотом, приехал секретарь обкома, крымского обкома, генерал, и в том числе такая мелочь, как главный конструктора разработчики системы. Все мы сидим, ждем на обрыве, огромном обрыве, где-то метров 100 внизу, находится поверхность, с которой должна выскочить эта ракета. Ну и сидим, ждем, готовность объявили, выгадали этот момент, когда спутников нет, а ракеты нету. И когда поняли, что эффект не достигнут, пришлось эту платформу поднимать уже не учитывая с точки зрения спу наблюдения спутников. Почему? Потому что, ну, надо было доставать эту конструкцию, а она была. То есть получается, вы засветились? Засветились. Засветились, ну что ж, мы засветились, американцы тоже засветились, так что мы все равно потом, когда исправили дефект, оказалось, что всего лишь неправильно поставлен один из шепчерных разъемов с одной, с первой ступени на вторую, сработала блокировка, короче говоря, пуск не произошел. Хорошо, а почему тогда нельзя было дождаться следующего окна, чтобы поднять ракету из воды? Да потому что ситуация могла закончиться трагически, потому что там было взрывное устройство, которое обязательно уничтожало эту конструкцию, mm -hmm. дабы не попала конструкция в руки других людей. Вот так. Какие-то были еще подобного рода истории, которые Ой, бы вот вы это... могли рассказать? А в испытаниях подобных случаев ну, было раз, расскажите количество... еще хотя бы одно. Что вам в голову приходит, не знаю. Ну может, вот, например... Что-то наполовину комичное даже, я не знаю. Ну, комичное, ну, я вам могу сказать. Был эпизод очень интересный, когда мы готовили к полетам машину Т-4 или сотка, так называемые, Суховская. Так. Это самый прекрасный этот самолет, который титановый, весь блестящий. Угу. Дело в том, что... Сам самолет был установлен на базе еще в Жуковском. Uh -huh. И все было подготовлено к полету. Приехал туда главнокомандующий ВВС, приехал туда министр авиационной промышленности Петр Васильевич Дементьев. Огромное количество генералов. И все было подготовлено для того, чтобы у них на глазах самолет взлетел и сделал первый полет. Когда включили запуски двигателей, а их там четыре стояло, uh -huh. один запускаем, не запускается, второй не запускается, третий не запускается. Там сразу же прошла информация, давайте организовывать чай для начальства. Организовали чай, там, я не знаю, может быть там что-то было еще, а меня за, за, за, за ушко и туда к двигателям. В чем дело, разбирайся. Я Лихорадочно, еще будучи ведущим конструктором еще в то время. Это какой год был приблизительно? Где-то ближе к 70-й, наверное. Хорошо. Ну и у меня сразу мысль, почему произошло. Оказалось, что значит, перед этим была оттепель, и было тепло. А потом ударил мороз, где было около 25 градусов. И я первое, что обратил внимание, что если нет на всех четырех, значит дефект один. Да. Быстренько посмотрел по трубопроводам, нашел в одном месте изгиб трубки подвода воздуха к пусковому устройству. Быстренько отвернул, отвернул заглушку и оказалось, что там висит, извините за выражение, сопля, то есть капля. Сансулька. Это говорит о том, что была, была температура плюсовая, потом сразу же минус. И трубопровод, в котором была вода, замерз. Uh -huh. Подогнали мы АПА, устройство для прогрева. Uh -huh. Обдули быстренько, оттуда скапала вода. Запустили один двигатель, получилось все в порядке. Второй запустилось, третий запустилось, четвертый. И в течение полчаса мы восстановили всю эту технику. Uh -huh. И пока и большое начальство пило чай, а может быть там еще и что-то другое, то значит машину уже удалось спасти, и она взлетела. Вот такие парадоксы на испытаниях. Скажите, вот допустим, в ту советскую эпоху со всей жесткостью, я не знаю, как это назвать, жесткостью режима или по-другому, ну или административщины в том числе, когда вот происходили вот такие казусы, простое, и когда приезжали шишки на испытания, были какие-то выговоры, наказания, там... Ну с... тут я вам могу привести другой пример. Государственные испытания самолета Ту-144. Какой, какой год опять же? 75, наверное, год. Я в то время уже стал э, э, заместителем главного конструктора. Федора Короткова. Короткого. короткого. Да, короткого. Э, проходит государственные испытания, которые проводились, как правило, совместно двумя экипажами. Угу. Экипаж. Министерство авиационной промышленности, то есть МАП, и МГА, то есть Министерство гражданской авиации. На высоте 18 километров вдруг происходит помпаж двигателя. Помпаж это крайне неприятный случай, когда двигатель выключается, срывается поток воздуха, так, и двигатель глохнет как бы. Но автоматику уже в то время мы сделали настолько современную, что... Сразу же после выключения он автоматически снова, снова включался. Угу. И двигатель выходил снова на режим. И здесь происходит 4 случая подряд. Двигатель выключается, автомат приемистости вытаскивает двигатель опять на режим. Снова выключается, снова. И так 4 раза подряд на высоте 18 километров. Смотрим записи. Происходит... Очень интересная картина, резкое падение давления топлива за насосами с резким провалом и потом постепенный выход на режим. Uh -huh. И меня как заместителя главного конструктора Петр Васильевич Дементьев, министр, вытащил к себе и там собрали совещание, Значит, начали меня пытать. Что за причина? Ну, я, естественно, стал сразу обороняться, что вполне возможно, что тут и не только наши причины. Мне Петр Васильевич говорит, ладно, ты мне мозги не морочь, он человек опытный был, вот тебе неделя и разбирайся. И если ты через неделю мне ответа не дашь, ну, тогда мы будем с тобой разговаривать по-другому. И тогда мне пришлось перейти на круглосуточную работу. На испытательной станции у себя на фирме. И мой помощник на пятый день сломался, угу. потому что мы работали круглосуточно. На пятый день он сломался, пошел спать, и я в этот момент сумел воспроизвести дефект и получил картинку точно такую, как была на высоте 18 километров. Сразу это стало по... ясно, в в чем дело. В лабораторных условиях. В лабораторных условиях. Mm. Когда Петр Васильевич мне давал задание, он сказал, мне будешь докладывать через день, а хоть по, по ходу испытаний. Mm. Вот как раз пришла пятница, я забрал материалы, понял, что это действительно наша вина, поехал с с поклонной головой Петру Васильевичу Дементьеву. Ну, показал ему, он человек очень грамотный технический был, посмотрел, сказал, ну ладно, все, сколько времени тебе нужно для того, чтобы восстановить это дело? Я сказал, четыре дня. За четыре дня мы быстренько сделали все, что там нужно было, устранили этот недостаток и продолжились госиспытания. Ну, я ждал, когда меня снимут с работы. Вот. Оказалось, что в этот момент формировался, это был 75 год, угу. формировалась команда для поездки в Лебурже на выставку международную авиационную, которая проводилась там традиционно с какого-то шестого года, по-моему. Как правило, команды посылали от Советского Союза очень ограниченные, и ездили туда только генеральные конструктора и большое начальство из ЦК, Петр Васильевич когда сказал, ладно, этот список я понимаю. Вот того парня, который нам исправил все на Ту-144, справился с задачей, устранил дефект, включайте в состав делегации, для того, чтобы набирался опыта. И вот тогда вместо наказаний я получил поощрение. Попав в советское время в состав людей, допущенных поездкам за границу, я уже потом ежели каждые два года... До самого своего хода ездил за границу, без ограничений, все, все пошло для меня гладко и нормально. То есть попав первый раз в жив, вы стали после этого ездить более или менее периодически за границу? Не, не периодически, а каждую выставку я уже туда ездил, как член делегации. Это начиная с какого года еще раз? С 75-го. 75-го. Да. До этого вы были вообще невыездным. не выездным? Не Хорошо. Я также когда-то слышал фразу, что Виктор Иванович был во всех странах мира. Проще у него спросить, где он не был. Ну да. И также, и также от вас когда-то я слышал, что если бы вам когда-то пришло в голову уехать жить в другую страну, это была бы Австралия. Я Значит, ничего не выдумываю. Ну, это уже относится к периоду, когда это было не советское время, когда в 92-м году мы остались без средств к существованию. И благодаря активной деятельности в первую очередь Михаила Петровича Симонова, угу. разработчика Су-27, он мотался по всему миру, предлагая самолет. И это, кстати, спасло нас в 90-е годы очень крепко, потому что начались продажи этого самолета во многие страны. И это поддержало нас очень крепко. Вот тогда-то мы начали ездить по разным странам с разными предложениями. Это начиная с какого года еще? Это раз? с 92-го где-то. А то, то есть, это после потому да? что тогда мы завязали серьезную работу с Южной Африкой, где президент Ельцин нам написал на бумажке работайте только осторожно, потому что там был еще апартей, апартеид, да. но это не спасло нас от Уголовщины, потому что был такой козырев. Министр иностранных дел периода Ельцинского, uh -huh. он буквально, несмотря на то, что Ельцин на такое указание дал работать, он сделал так, чтобы все это стало в Организации Объединенных Наций известно. И против нас, генерального конструктора фирмы МИХ, генерального конструктора двигателя Саркисова, директора Омского завода, где производились эти двигатели, и вашего покорную слугу открыли уголовное дело. И хорошо это, что пошло потом на, сошло на нет. Документацию у нас всю изъяли, но к суду нас не привлекли. — С Ельцином вы общались напрямую? — Да, он приезжал к нам на завод. — А с генсеками вы общались или, выражаясь сегодняшним языком, с президентами СССР? — Нет. — Нет? — Нет. Расскажите, как проходил и проходил, проходил ли в вашем случае партийный отбор для поездок за границу? Вот начиная с семидесятых, х 75-го года, когда вы начали ездить в Любожи и так далее, наверняка был же какой-то партийный отбор там. Ну, да, проходил, да, конечно, проходил. Обязательно проходили. И, значит, Вы на а... вашем уровне, к вам этот подход был такой же строгий, такой как, же, такой же, такой же был, комиссию. да. Вызывали на, на партийную комиссию, а в райкоме партии, там сидел сидели группа пенсионеров партийных, так, которые задавали нам всякие, извините, дурацкие вопросы. Партийных пенсионеров. Да, да. И я был там свидетелем одной... Очень интересная история, когда передо мной проходил эту комиссию э, экскаваторщик, который ехал в Гвинею бокситы грузить. Uh -huh. Короче, говоря, шел в специальность, ехал туда. И вот один из партийных там, функционеров этих пенсионеров задает ему вопрос. Вот вы едете в Гвинею, а кто там президент? Я Я не знаю. А там был президентом Секутуре. Так. Вот. Ну а какой там, значит, трой там, чем, чем сейчас отличается Гвинея от, от других стран? Я не знаю. Ну как же ты вот ничего не знаешь и собираешься ехать? Грузить? Ну а что вы хотите? Хотите, чтобы, значит, грузили бокситы? Садись вон, поезжай туда сам и, и грузи. А я не поеду. И чем это все кончилось? Закончилось тем, и что расстреляли его. Куда деваться? Бокситы грузить надо было? Нам и... да, все-таки отправили, да? Отправили То его. есть для погрузки бокситов надо было знать, какой там строй и. Да, Грузии это идем. все партийные, смотрите, вот ну, эти вот партийные понятно. функционеры, да. они выдумали всякие вопросы, чтобы это сказать, как-то. Скажите, когда первый раз вы приехали в Любовжи во Францию, вот в 70-е годы, шок у вас был? Нет, не было. Не было. Вы были готовы к тому, что вы там увидели? Я имею в виду в отношении уровня жизни, вот эти все вещи. А мы его не очень чувствовали. Дело в том, что средств нам давали очень мало. Плюс к этому... Свободы значит, значит, никакой не было, пойти куда-то или что Нет, пойти там. свобода, пожалуйста, ходи, смотри. Но дело в том, что для того, чтобы... По пятам за вами не ходили? Вы... Нет, нет, не было ничего. Не было? Пиво. Кружка пива на Елисейских полях стоила где-то, по-моему, 30 или 40 франков. Но это старые франки были. Поэтому единственное, что мы позволили как-то с одним из главных конструкторов, он меня как опытный, более опытный человек, который до этого уже ездил, сказал, пойдем, я тебе покажу, как живет Париж. Mm. Пришли мы на Елисейские поля, Говорит, вот теперь садись вот за, эти, за этот столик и будем смотреть, кто в чем, кто, в, кто с кем ходит. И вот это было мое первое впечатление, когда я действительно видел Париж, потому что остальное время проводил на выставке и мало занимался. Ну, то есть, вот в этот, в этот момент шока у вас не было по сравнению Нет, с тем, ну, что было у нас ну, в ту а эпоху? Не было особого шока, потому что в быту я это дело не прочувствовал, потому что по утрам мы ели консервы. — Это будучи в, в Париже? Го, — В гостинице, да, в Париже, да. Привозили с собой черный хлеб для того, чтобы привести какие-нибудь подарки близ, своим близким. Экономили всячески. Это потом уже через два-четыре года. Там уже было хорошо организовано, с питанием и совсем прочее. А в первые разы это было ужасно. То есть первые разы вы практически ничего не видели? — Нет, почему? Я привез какой-то магнитофон впервые uh -huh. в жизни. Ну а потом, когда у вас уже появилось, я не знаю, больше свободы или, может быть, даже материальных возможностей при поездках за границу, когда, возможно, вы там шли в ресторан, в магазины и все остальное, вы же, наверное, видели эту разницу вот в 80-е годы, которая была просто неимоверной. Да вы знаете, как-то у меня это дело не оседало, потому что, ну, французы хорошо принимают, хорошая кухня, вкусная, все. Но сказать, чтобы там где-то был на порядок выше, я бы этого не сказал. Когда вы начали ездить за границу, я не знаю, насколько у вас в ту эпоху было ли развито сотрудничество с Западом или нет, но наши инженеры, как их воспринимали тогда на Западе? Вот именно еще в те первые годы, когда вы только начали выезжать в Любурже. Вот я вам могу сказать, Принципиальная разница между нами и западниками uh -huh. в Америке был, в Канаде был, ну во Франции, в Германии. Везде одно и то же. Когда ты приходишь на встречу, ты один либо с переводчиком вдвоем, uh -huh. а их 5-7 человек. И когда начинаешь беседовать по техническим вопросам, то получается так, что я отвечаю за на один, все один за вопросы, всех. а они каждый за свой. И если чуть-чуть это не напрямую относится к его обязанностям, так. он уже на этот вопрос не ответит. Поэтому уровень подготовки это не только касалось меня лично, да. уровень подготовки технических специалистов у нас был на голову выше, чем западных. Сегодня то же самое? Думаю, что нет. Не потому, что Возрос уровень западников, а потому что упал уровень наших специалистов. Вы посмотрите, что творится сегодня в управлении авиационной промышленности. Там сидят сплошные сыны, племянники, братья. Кумовство, другими словами. Руководителем АДК назначен человек, который приехал к нам на завод, на салют. Первый раз увидел авиационный двигатель. Ну это оригинально. Да. Да. И таких руководителей, к сожалению, очень много. И до сих пор много в управлении промышленности. Поэтому результаты, к сожалению, не очень высокие. Хорошо. То есть, по сути, где-то примерно с 91-92 -го годов. Вы по своей специальности уже ничем не занимались. Вы занимались Нет, только заниматься за... Нет, ну так Нет. нельзя. Нет. Так нельзя. Как как не заниматься, когда каждый день возникают вопросы, и надо на них отвечать, технические вопросы, uh -huh. тем более uh -huh. все эти дела. Для того, чтобы спасти фирму, надо было готовить предложения какие-то. Мы же предлагали эту работу и с французами начинали. Снекма. И с... с НЕКМА, ЭЛЕКМА. Работали с американцами, с Light Signals, с General Electric. Немного работали с немцами, которые тогда только-только раскачивались и начинали заниматься всерьез авиационной тематикой. Вот. Короче говоря, приходилось решать, подготовить технические предложения. И мы пытались организовать работу совместную. Но, ну, если честно говорить, эффект от общения с зарубежными структурами, западными, Так. Французами, американцами, канадцами, немцами практически нам ничем не помог. И только работа с Индией, с Китаем, с Кореей позволила нам заработать какие-то деньги для того, чтобы кормить фирму с Южной Африкой. То есть, вы имеете в виду, что вот эти страны Индия, Корея, Южная Африка, Китай – это страны, с которыми вы смогли продавать вашу, ваши двигатели? Мы, мы продавали не, не, не только продукцию, мы разработки делали для них. Значит, Почему? Потому что любые контакты с западными заключались в том, что вы должны у нас купить. Но это они любят, да. Да. А с этими странами, с Китаем, в частности, с Кореей, с Индией, с Индонезией, здесь строились отношения по-другому. Мы делали для них разработки и получали за счет этого определенную поддержку финансовую. А не связано ли это с тем, что просто в этих странах не было таких разработок, не было такого Конечно, производства? Не было. Вот поэтому, наверное, они и финансировали. Ну, естественно, маску, потому правильно. что там, там им тем надо продать, ну, а здесь не надо продать. Поэтому я сделал все для того, чтобы как-то наладить контакты, и они действительно помогали. Были ли случаи шпионажа именно в ваших разработках с Западом при застое и после? Ну, это очень сложно так сказать, потому что случаев, так чтобы за руку поймали, нет. Ну, знаю, что китайцы многое, конечно, из нашего. Восприняли. приняли, и надо сказать, в первый период, когда китайцы нас ждали со простертыми объятиями и слушали меня, когда я туда прилетал, как правило, от 20 до 25 человек собиралась группа, который, которым я объяснял технику, мы продали туда технику, ее надо было объяснить, объяснить дефекты, объяснить технические сто, сторону проблем, а западникам этого не надо было естественно да и все поэтому эффект от общения с западными странами ничего не дал практически uh -huh. ничего не дал а с какими странами вы работали если вообще работали в советский период наверное это был исключительно соцлагерь я так полагаю возможно Африка. да мы в основном работали на себя в основном на себя <как> ну, со да. сотрудничество <как> с инженерами извне не было нет Практически он, нет. Он, у нас нам же, и не надо было этого. У нас же, например, приезжали, многие африканцы учились в Москве, в Питере. в Советский Ну, Европа. это, ну, конечно, Ирак, Иран, эти постоянно приезжали. И, ну, там строгий был учет, ты просто так не можешь дать, значит, встречаться с кем-то. Тебе обязательно дают разрешение, сажают рядом с тобой человека, который будет контролировать, что ты будешь говорить. Беседовали мы. Туда, куда мы продавали технику, угу. вот с теми странами, мы действительно общались. То есть сотрудничество именно вот в разработках меня интересует. Большого при Советском Союзе у вас не было за границей. Ну, мы разработки имели все свои. Поэтому продавать разработки мы начали только с 93-го года в Юго-Восточную Азию. Понятно. А сегодня... Разработки ведутся совместные, допустим, я не знаю, с Западом или с той же Индией, Китаем? Ну, у нас, например, было так. Вот, кстати, пример сотрудничества с французами. Когда закладывался супер а там двигатель, который делался в Рыбин, на Рыбинском заводе, угу. перед началом работ, это был 2003 год, мы договорились, что систему, то есть гидравлические агрегаты которые идут на этот двигатель, будут разработаны нами, нашей фирмой. Так. А электронику будет разрабатывать будет Snecma. Угу. Вот И так вроде договорились. И в 2004 году, когда я ушел, на свое место оставил своего преемника, молодого парня, которого буквально акционеры, не понимающие ничего в технике, ноль понятия, его съели буквально через год. Помимо этого, французы воспользуясь этой ситуацией, перетащили на себя всю разработку гидравлики на Снекму, и до сих пор все эти разработки идут французские, а не наши. Видимо, с нами они сумели это сделать в те годы, а сегодня, видите, у них американцы все из под носа уводят. Объясните обывателю, что такое генеральный конструктор. Во-первых, не генеральный, конс... генеральный директор, но главный конструктор. В авиационной промышленности существовала структура, где сами разработчики разделялись на генеральных конструкторов и главных конструкторов. Так. Генеральные конструктора это были, как правило, руководители АКБ, которые разрабатывали летательные аппараты. Uh -huh. или же э, большие комплексы типа авиадвигателей uh -huh. а главные конструктора были на фермах которые создавали комплектующие изделия которых кстати в летательном аппарате содержится то есть вы представляете себе самолет uh -huh. но самолет это всего лишь 20 процентов объема работ а в а 80% это комплектующие изделия, которые создают целые десятки, а иногда сотни предприятий, заводов, которые комплектуют самолет. Uh -huh. Поэтому главные конструктора это, как правило, люди, которые занимались составными частями, которые комплектовали в конечном счете самолет uh -huh. или двигатель. Так вот в данном случае я занимался системами управления авиационными двигателями. Надо вы, сказать, вы их разрабатывали? Системы управления разрабатывали, подготавливали, проводили весь комплекс испытаний, так. сертификацию, как в те времена говорили, потом постановка на серийное производство. И в Советском Союзе существовало правило, что главный конструктор, разработчик, он фактически является ответственным за результаты эксплуатации данной системы в реальной эксплуатации на, на летательных аппаратах, в течение жизни в бой, да, всего жизненного цикла. Поэтому сказать, что ты разработал и кому-то отдал, и после тебя трава не расти, этого не могло быть. В случае какого-то события или какого-то происшествия, первым, кого вытаскивали на ковер, как правило, это был Министерство авиационной промышленности mm -hmm. или же военно-воздушные силы. Это главного конструктора-разработчика. И он уже под его руководством проводились все мероприятия по обеспечению надежности, ресурсов и, и так далее. А если, допустим, со дня выхода в свет определенной модели самолета, лет 50 спустя, происходит какое-то происшествие, Разработчиков, к примеру, даже уже нет в живых. Я не говорю о том, что их больше нет на предприятиях. Кто ответственен? Значит, такого быть не может, потому что... Все должны быть живы. Потому что нет. Потому что нет человека, но есть структура, есть фирма, которая отвечает за все эти дела. Вот могу сказать по практике. Был случай, когда разработанный агрегат где-то с... В 1948 году еще с помощью немецких специалистов в Куйбышеве, а потом uh -huh. передан нашей фирме на дальнейшую разработку и сопровождение. Этот агрегат эксплуатировался очень широко, их выпустили там десятки тысяч. Так вот, конструкторский дефект был обнаружен через 46 лет серийного производства. А произошло это только потому, что когда проектировался агрегат, Uh -huh. то технолог, проектирующий значит, технологию, сделал грубую ошибку. И оснастка была подготовлена неправильно. Она неправильна с точки зрения документации, но она абсолютно правильна с точки зрения надежности. Каналы не вскрывались, дефект не проявлялся. Uh -huh. И когда вот 46 лет прошло, вдруг стали разбираться, оснастка вышла из строя, сделали новую по чертежам, как положено. Пошли, пошел массовый конструкторский дефект через 46 лет. Mm. Так что ответственность разработчика она оставля, остается навсегда. авиации это кое правило. Какое, в среднем, какая продолжительность жизни у определенного аппарата? Сколько это? 30, 50, 70 лет? Или это невозможно определить? <соспорядок> <соспорядок> ну, разные примеры есть жизни. Ну, например, возьмите самолет По-2 и двигатель с него, им уже считайте по 70 с лишним лет. Ну есть. Потому что до сих пор нету им замены чего-то более совершенного. Ну есть, просто настолько удачная конструкция, что, допустим, По-2 или это У-2 был у у у кукурузник. Вот М -м -м -м. он до сих пор достаточно широко эксплуатируется. И я могу сказать, даже сейчас попытка сделана из этого самолета сделать модификацию уже с новым двигателем, с лучшими характеристиками и так далее. Он очень удачный, Поликарповым был спроектирован. Угу. И вот так получилось, что у него жизненный цикл оказался очень большим. Ну а с другой стороны, есть прекрасные разработки, были прекрасные разработки, такие как, допустим, Т-4 или Сотка, как Суховская, Блестящий, с моей точки зрения, да и не только с моей точки зрения, летательный аппарат. Но прожил он очень недолго, потому что так сложились обстоятельства и так развивалось, к сожалению, в Советском Союзе это тоже было. Политика техническая, что этот самолет, прожив примерно 5-7 лет, сделав десятки всего лишь полетов, был снят с производства. А произошло это только потому, что главный конструктор получил инфаркт и потом умер. Защитить эту конструкцию было некому. Но он же, там, по идее, был не один, там же, наверное, целая КП да. с ним было. Но плюс к этому пошел очень неприятный Самолет. дефект. Самолет был титановый, это позволяло получить прекрасные характеристики. Но когда технология сварки титана была не отработана, пошли растрескивания. И плюс политические нажимы были со стороны, в частности, фирмы Туполева, которая не могла перенести то, что бомбардировщик, летательные аппараты, которые всегда делались на фирме Туполева. Угу. Короче говоря, довольно быстро Когда-то но... вы мне сказали такую фразу, что вы занимаетесь всем, что способно оторваться от земли на метр. Ну, занимался в основном, да. Но у меня есть первое авторское свидетельство, которым я особенно горжусь. Это был аж 1956 год, когда я еще был совсем молодым специалистом. Мы в пределах разработки технологических процессов сборки радиоблоков, Угу. Сделали автомат первый в Советском Союзе, автомат по сборке радиоблоков, угу. который заменял 200 работающих. И все было бы хорошо, все это пошло нормально, как бывает в политике, технической, что оказались противники, те, от кого мы не ожидали. Дело в том, что производственники, которые должны были использовать этот автомат. Они его старались как можно больше выводить из строя. Почему? Потому что при наличии такого автомата им нужно было увольнять 200 работниц. Они не знали, куда их девать, во-первых. И во-вторых, рассуждали всегда так. А вот у меня автомат подведет, женщины у нас сидят, паяют, и все в порядке. А вы, что я буду сделать без вашего автомата, пока вы там свой автомат будете чинить? С вашей точки зрения это был исключительно советский подход? Да, большинство в основном советский, конечно. Потому что нужно было сохранять да. Рабочие Да, ну, места. просто это было слишком своевре не, не своевременно. Да. Вот сегодня уже подход был бы совершенно другой. А тогда это был первый 56-й год. Я еще был совсем молодым специалистом, рядовым инженером. Ну, по сути, да, это был как бы противовес коммунизма капитализму. Автоматы тогда, хотя в общем-то нет, уже же тогда вводили какие-то производства с, с роботами, ну, но это было с конечно, роботами, не уровне. С роботами уровне. тогда не было, роботы появились где-то уже в 60 начале 60-х годов, угу. вот тогда появились реальные, а это был первый опыт. Изначально вы же хотели стать моряком. Вы родились на Дальнем Востоке и мечтали поступить. Поступил. Поступил. Почему, почему он начинал поступить? в мор... очень школу? Что произошло? Почему в конечном итоге Могу самолетные двигатели? Учился я под Владивостоком, в средней школе, которая, кстати, выпустила несколько академиков, некоторых докторов, сельская школа. Уровень подготовки был прекрасный. В 1946 году впервые увидели фотографию игры, которая называлась баскетбол. Мы ее до этого не видели никогда. Uh -huh. И вот за счет собственной инициативы мы построили у себя площадку. И через год мы всех окружающих военных, мы школьники, они солдаты, вот, всех обыгрывали, обыгрывали в этот вот баскетбол. Понимаешь, атмосфера была такая хорошая, рабочая в школе. Вот. Ну, закончил школу, я занимался прыжками в высоту. Директор школы со мной прощался так. Как жаль, какие ноги от нас уходят. Почему? Потому что я был чемпионом Приморского края среди юношей по прыжкам в высоту. И вообще, если честно говоря, вот молодежи очень важно. Спорт сделал из меня человека. Это началось именно со школы. Потом я выступал в десятиборье. И вот этот спорт все время меня подтягивал. Старался быть всегда в форме. Занимался легкой атлетикой серьезно. А потом, когда я почувствовал вкус к волейболу, я всю легкую атлетику бросил, где я входил в сборную Приморского края тогда. Ну и стал вопрос уже 10 класс, надо было принимать решение, куда поступать. У меня, конечно, уже к тому времени появилась определенная тяга к технике, потому что я соприкоснулся с тем, что у нас рядом с, нашей, с нашим рабочим поселком организовали базу по сборке американских автомобилей, это типа, уже после войны было. Еще во время войны, во время? которые поставлялись, да. Даджи, дейкеры, виллисы собирались прямо здесь же и собирались, обкатывались и все прочее. И вот тут я, еще будучи мальчишкой, крутился вокруг этих ребят и там был своим человеком. Uh -huh. И когда для меня, когда я заканчивал школу, для меня было ясно, что должна быть техника. И другого пути я не хотел. Сегодня. Почему же вы все-таки поступили в мореходку? А мореходка это судостроительный, а, судоремонтный факультет. То есть вы хотели быть не моряком? Нет, я не моряком. Ну хорошо, и как вы переключились Ну того? я в общем пост... с водоплавающих на воздухоплавающих? Нет, вот я при... При поступил, поступил в мореходку, конкурс был семь человек на место, отучился там полтора года, и надо было произойти такому случаю то на, одном, на одной из прогулок на буерах я свалился в трещину на расстоянии примерно 3 мили от берега. Когда меня оттуда вытащили, а трещина морская, она другая, лед вот такой по толщине полметра, а трещина вот такая ширины, когда я упал, хорошо, ребята подскочили, бросили мне конец, вытащили меня оттуда, и я, меня привезли как обмерзшую куклу. Я полностью обледенел весь, а температура была около 15 градусов мороза. Вот. Короче говоря, я хватанул сложнейшие двустороннее воспаление легких. Я вынужден был на год взять отпуск, но это мне не помогло. И все-таки пришел я снова полгода проучился, и все-таки мне сказали врачи, что если ты хочешь жить. Тебе надо, хотя и родился ты на Дальнем Востоке, ты должен поменять климат. Угу. Тебе морской климат Владивостокский не, не годится. И все. Ну тогда было принято решение на семейном совете отправить меня в Москву. А здесь я пришел в Московский авиационный институт. Для меня было ясно, что я пойду в авиацию, потому что у меня брат был летчиком. Посмотрели все мои документы, посмотрели, сколько я часов там, чего имел. И сразу взяли меня на второй курс Московского авиационного института, который Понятно. я окончил. Вы же 33-го года? Да. Соответственно, во время войны вы были подростком на Дальнем Востоке. Ну, считай, самый тяжелый год для меня был, когда мне был 10 лет, 43-й год. Это голодуха, очень тяжелая обстановка, очень тяжелая. Хлеба давали 200 грамм школьникам, как, как в Ленинграде было, примерно так. А тем более в сорок третьем году река Раздольная разлилась так, что потопило все. И в общем народ страшно голодал. И гнилую картошку, которую мы ели в тот год, я не забуду никогда в жизни. Настолько она была вкусная. Да, вот так. Немцев на Дальнем Востоке вы не видели, но видели американцев? Ну, американцев мы не видели, японцев видели, которых когда, когда они уже колоннами шли после 1945 -го года. Да. Но американцы же там все-таки высаживались на Дальнем Востоке, они там привозили что-то? Ну, они привозили, но дело в том, что я, будучи 12-летним мальчишкой, сделал попытку сбежать из дома. И устроиться юнгой, для того, чтобы ходить в Америку, ну, плавать. И хорошо, вовремя меня раскусила младшая сестра, рассказала матери, и на меня провели такую психологическую атаку, что я от этой идеи вынужден был отказаться, потому что там было три женщины, и я один мужик, которым было целых, целых 13 лет. Это самое страшное. Да. С тремя женщинами воевать одновременно. Да. Так что вот так. Это хуже армии. Ладно. Сегодня вы чем занимаетесь, Виктор Иванович? Сегодня вы еще консультируете, до сих пор являетесь советником? Я, вообще, еще и до сих пор вице-президент клуба авиастроителей, в который входит довольно много ведущих специалистов. Раньше я и на заводы ездил, и консультировал там. И... А сейчас я, к сожалению, выехать не могу. И не потому, что мое состояние здоровья не позволяет мне это сделать, а из-за супруги, которую не, не могу покинуть никак. Мы уже давным-давно, уже не одно десятилетие продаем американцам двигатель. Я не помню, как он называется. Ракетный. Да они запускают свои корабли, до сих пор, нем. этот двигатель они уже изучили от и до. Они разобрали его на молекулы, но до сих пор они не могут его воспроизвести, воссоздать. Вот в чем по вашему причину? Понимаешь, в конструкциях двигателей, особенно двигатель, двигатель, я хочу немножко по-другому, но потом подойдем к этому вопросу. Ведь в мире всего лишь было четыре страны, ну сейчас может в какой-то мере еще немцы подключились, страны, которые могут делать авиационные и ракетные двигатели. Штаты, Россия или Советский Союз, Англия, Франция. Вот было четыре страны, сейчас в какой-то мере немножко подтянулись немцы. А Китай и Индия нет? Я говорю разрабатывают а, и нет. да. То, что китайцы купили у нас лицензии на производство и делают там АЛ-31 двигатель, угу. это факт. Но это разработка и наша. Разработка. Окей, Почему я должен министру этому и нужен был? Потому что они, вот как раз именно ответ на, на вопрос. Там столько тонкостей технологических и конструкторских, что ты, сколько бы ты ни думал, ты все равно где-то чего-то не учтешь. И результат будет один и тот же. Поэтому двигатель они уже сделали, американцы, кстати. У нас эти двигатели Николай Дмитриевич Кузнецов, которые продали туда, аппаратура там наша стояла. Сережа Пресняков, у меня ведущий конструктор, разрабатывал эту аппаратуру. И так она к американцам и ушла. Значит, этот двигатель делался для лунного проекта. И когда тему закрыли... Для лунного американского? Правда, нашего. А, нашего. Нашего, Н-1 была такая ракета. И когда э, у нас закрыли ее, Н-1, э, Николай Адмитриевич Кузнецов, генеральный конструктор, он дал команду все двигатели, которые были подготовлены туда, хорошенько законсервировать и положить в ящички аккуратненько. И вот эти двигатели мы потом продавали лет, наверное, 10, наверное, американцам по штучке. В какую эпоху наши отечественные, скажем так, наши отечественные разработки перешли на моделирование на компьютерах? Первые машины вычислительные мы получили в 71-72 год. Машины были отечественные или это были отечественные. IBM, отечественные? наши? Отечественные. Да. Отечественные. Очень медленные и очень... Ну, безусловно, да. сегодняшний Ну, с другой все. стороны, я тебе скажу, вот пример, где-то уже в 94-м, году приехала ко мне на фирму, фирма «Лукас» америк... английская. Они были родоначальниками разработки плунжерных насосов. Uh -huh. Когда-то Нина Дервент, этот двигатель, который они сделали, мы его скопировали, это еще во время, конца войны. И первые реактивные двигатели мы многое позаимствовали. А англичане туда сделали вот в том числе и пложенный насос. Да, mm. когда они посмотрели нашу разработку, сказали, ребята, вы гении, мы это дело не сумели довести, и она у нас, эта конструкция не пошла. А у вас она работает. И когда они посмотрели счетные решающее устройство, где мы смоделировали для МИГ-29, СУ-27, мы сделали гидравлический вычислитель фактически на пространственных улочках, Сложнейшее устройство, оно и до сих пор идет в серии, и его еще лет 30 не снимут ни, ни, ни с производства никогда. Uh -huh. Это гениальная штука. Так вот, это мое КБ, и я в том числе занимались этим делом. Так вот, когда они посмотрели, сказали, вы лучше не врите, что у вас это сделали конструктора. На какой технике вы это дело спроектировали? А у нас был техник один, Женя Каленов, мой ведущий парень, цены ему нет, золотой парень. Вот он этот, эту конструкцию сделал так, что ей сейчас, сейчас уже с 73 -го года, считай. 50 лет уже, 50 лет. И она еще жить будет лет 50. И это было сделано без компьютера? Без компьютера. Я просто один раз вас видел несколько лет назад, как вы считали в столбик карандашом на клочке бумажки. Сейчас... Во-первых, ни с такой скоростью, ни с такой точностью, мне кажется, без калькулятора ну, ни, не посчитает никто. Там, там это было просто... но ну, это было уникально. Я-то учился тоже в этой системе. Все же вручную было. До ЭВМ мы дошли уже, ну, по крайней мере, в школе. Возможно, у вас-то они появились куда раньше. Ну, у нас была логарифмическая линейка. Ну, вот. Вот на этом yeah. я и учился. С этого все начиналось. То есть, yeah, я тоже все конечно, это считал в столбик. Это... Ну, конечно... Помнишь, как, когда анекдот студенческий? Когда в трамвае... И, значит, сидит парень в трамвае, вдруг девчонку толкнули, бах, она ему бах на колени и села. Скакивает и говорит ого-го. -го! Он говорит, не ого-го, -го, а логарифмическая линейка. Почему Советский Союз не попал на Луну? Космонавтов не отправил, да, но я тебе скажу, это чисто экономический вопрос, это страшно дорогая программа. Дело в том, что Н1... То это вот чисто это... экономика, совершенно не в разработках дела. Н1, когда вот этот двиг... э, ракету эту ракету делали, mm. она фактически уже была подготовлена. Но тут начались вот эти все дела, связанные со всеми проблемами, с перестройкой, со всем прочим. Mm -hmm. Тут немножко даже пораньше было. То есть уже чувствовалась вот эти вот деградации нашей плановой экономики в этот момент, конечно. Она сказалась как-то, средств стало мало. Плюс еще и сельское хозяйство так сказать, не на уровне. Короче чисто по экономическим соображениям. Сделать бы сделали, точно. Потому что шаттл мы еще позже, позже этого сделали. И сделали... Я же участник разработки. Я за разработку для шатла получил автомобиль. Четверку мне дали. Жигули, правда. Но в те времена это для нас тоже было. Так вот, систему-то мы сделали блестящую. Глеб Евгеньевич Лозин лазинский генеральнейший мужик. Я его я с ним познакомился первый раз в шестьдесят первом году. Он на меня произвел потрясающее впечатление. Человек огромнейшего ума. И потом закончилось нам, нам с ним знакомство тогда, когда закрыли эту тему, и Глеб Евгеньевич похоронили мы. Все. Так вот, этот человек сделал прекрасную машину, которая автоматически взлетела туда, наверх, и автоматически, в отличие от американцев, которые шатлы своей... Видите, управляли, рулили. Автоматически а он, он у нас сел автоматический. Это какой год был? Где-то уже 80... 86-й, 87-й, уже где-то вот так вот. Конец застоя. Да, даже не восьмой год, даже 88-й. Я уже главным конструктором был, и у меня там была одна серьезнейшая разработка. Бураном же тоже занимаешь? Ну, бураны есть, я пробовал. Да, ну, шаттл это и американский, а наш буран. Там проблемы были очень серьезные. Плитки, когда он вернулся обратно, плитки подлетали, Там надо было клеить по-другому все это дело. А, а плитки там же, там же контур сложный. И каждая плитка обрабатывалась, каждая плиточка разрабатывалась по собственной программе. Для того, чтобы обеспечить обтекаемость и все прочее. Это страшно дорогая штука. Сегодня, я имею в виду, вот именно в сегодняшнюю нашу эпоху, Россия на Марс не собирается? Быстрее Почему не собирается? быстрее Элона Маска. Почему не собирается? Собирается, но только вопрос, когда. А так собирается, нет, планы не, не, нельзя. А нельзя э, бросать это дело. И на Луну собирается. У нас Лунник будет вот. -вот где-то в 26-м году или в 28 где-то вот так. вот Два лунника мы готовим туда. Нельзя по-другому. Луна это такой кладезь. Там, например, э, ну вот есть минералы, которые есть сейчас вот на поверхности на Луне лежат. Стоимость которого грамм миллион долларов. Луна это кладезь. Если Россия прозевает это дело, то конец. Этого нельзя делать. Для информации, для тех, кто не видел фильм с Ди Каприо, последний, который только вышел Don't Look Up, не смотреть наверх, обязательно посмотрите. Его там как раз вот четко вот эта тематика прорабатывается, да? причем mm -hmm. достаточно интересно. Наши друзья китайцы. Они не зря уже на ту сторону даже заглянули. Понятно. Да, и надо сказать, очень... У них толковый генеральный, я, я его знаю, мы с ним знакомы. Он учился у нас, очень приятный человек. И, имея все, упирается в экономику. Китайцы сумели за короткий период так построить экономику, что просто слов нет. Я, когда приехал первый раз в Китай, это был 1986 год. Я не мог по улицу перейти, потому что там миллионы велосипедистов и ни одной машины. А потом, когда, вот в 1910 году, я последний раз был там, в 1910 году, три кольцевых дороги, забитые все автомобилями, все виды автомобилей, которые есть в мире, они делаются в Китае. Это, это они вот так вот шагнули. Слов нет. Плюс к этому трудолюбие, они же очень трудолюбивые, очень трудолюбивые нас. И плюс к этому умеют учиться. Вот ты знаешь, поразительное было, прилетаешь в Китай на один завод, допустим, в районе, ну, Харбин, там, север куда-то. Ну, и я там, как правило, по технике рассказываю, чего, как, потому что они же купили у нас лицензию, я должен был помогать им. Через 20 дней я нахожусь в Буси, это Шанхай. То есть юг уже. А как, когда я там начин, говорю, то, как правило, их человек 15, 20, 25 собирается точно. Начинаю рассказывать, а там какой-то самый умненький, говорит, а вот вы две недели тому назад швиянине не, говорили не так, а вот что-то тут вот так, понимаешь? То есть у них информация была поставлена настолько, что ты в одном месте Китая сказал, вдруг везде знают. — Это было в 1986 году? — Не, это было позже уже, это был где-то 2000-й, где-то вот так вот. — Нам далеко до китайцев в отношении учения и трудолюбия? — Трудолюбие точно далеко, абсолютно. Русский мужик больше старается за воротничок заложить, чем вкалывать. — Даже вот в ваших КБ? Ну, понимаете, это же система, это же не просто так. Ну, ты, ну, десяток, два десятка ты найдешь людей, оголтелых, как мы работали. У меня был 12, то есть 8-часовой рабочий день, как мне Андрей Сирин говорил. У, у отца 8-часовой рабочий день, с 8 до 8. Угу. И все мы работали именно вот так. Французы мне, те, которые знают Россию, которые работали либо здесь, либо с русскими, мне говорят, что с русскими работать сложно. Что они безалаберные. Общем, да, безалаберные. Mm -hmm. Пофигисты. Вот пофигисты. Это, это вот то, что, ну, то, что французы знаю. мне это говорят. Все, это все зависит от того, с кем они не имели дело, Хотя много. А русский авось, Да. Ну, наци... как национальная черта, она есть действительно. О чем отрицаем? Она есть у нас пофигизма, дофига. Но дело в том, что в определенном направлении, если люди нацелены, то ковыряем мы не хуже, чем другие. И русские, с точки зрения башки работы это, серого вещества, я бы ни, никому не отдал преимущество, тем более французам. Но только штука вся в том, что китайцы, судя по всему, я с ними никогда не работал напрямую, но судя по всему, они... Они, если за что-то взялись, то не они, как, как там, бульдог, не они отпустят. Там, а у нас, у нас все-таки должна быть какая-то именно внутренняя заинтересованность, чтобы довести дело до ума, чтобы вот именно обойти этот пофигизм. Там, там умные пришли руководители, которые сумели построить, поставить страну. Она же была нищая. Нищая ли? Черт не знает. Я, приехал в Пекин, Поместили меня в гостиницу одноименный Пекин, рядом с площадью тянь Так вот, я вышел вечером погулять, отошел буквально ну, 300 метров от гостиницы и заблудился, потому что кругом костры, готовят пищу, хижины, дети бегают. Это в центре Пекина было. Это вот 86-й год. 86-й год. То есть мы еще жили хорошо, мы, мы, Они нас старшими братьями считали и все прочее. А потом уже когда вот в 2000 году, они уже стали на нас посматривать, как С высока. А, вы, ребята, не те. Потому что что они сумели сделать? Они сумели построить, приведу пример, Сианский завод агрегатный. У них главный инженер приезжал. Он, когда ему показал там нашу производство, все, он, он, да, да, да, хорошо, приехал я к ним, действительно, захудаленький заводишко, все. Это было в начале где-то, где-то близко к 80, к году. Когда я уезжал, в десятом году привез туда директоров заводов своих, представь себе цех, 10 тысяч метров, и у него стоит обрабатывающих центров, которых у нас у каждого на каждом заводе по одной штуке. У него стоит их 22 обрабатывающих центра. Ему все купили, все поставили, только работай. Понимаешь? Но это, естественно, партия покупала, я так понимаю. Ну, партия, конечно. Потому что зонтики продают, а покупают оборудование. При Ельцине. Когда для того, чтобы ты купил станок за рубежом, ты еще дол уплатить должен 20% плюс. А там делалось по-другому. Если ты купил Тебя от налогов освобождают. То есть это государственная политика грамотная, правильная, экономическая. У нас эти демократы появились, они лишь бы набить свой карман. Они же в основном, главное, чтобы подгрести под себя. А заниматься вопросом экономики страны в целом не занимались. китайцы это с нуля начали подниматься, а мы наоборот с уровня Советского Союза упали на, на, на два уровня ниже, на две головы. В Японии, в, в Японию в каком году первый раз вы прибыли? Да я и был там один раз, в 2006 году. Когда-то вы мне говорили, что на вас очень сильное впечатление произвел завод, который вы там посетили. Да, конечно. Можете в двух словах обрисовать? Четкая организация труда, четкая высочайшая дисциплина но это их социальная организация Да, социальная организация нам до них как да. до луны пешком больше того уровень тогда меня поразил Они, я говорю сколько дней работаете в неделю круглую неделю а как же с выходными днями у нас суббота воскресенье остаются только наладчики потому что мы закладываем программу на день и станок у него крутится работает Ровно день без людей. И дежурный наладчик остается, чтобы там как-то что-то выключить. А остальное все и работает вовсю. Высочайшая дисциплина. Вот этого национальной черте России, к сожалению, российской нету. У нас все лишь бы как-нибудь. Ну, там социальная сторона тоже идешь. Если ты идешь по цеху и встречаешь японца, чтобы он прошел мимо тебя просто так, он станет стороночку и с тобой так покланяться тебе ты прошел он пошел дальше у нас люди в собственном подъезде друг другу здравствуйте не говорят да мы с вами говорим уже два часа виктор иванович спасибо огромное за это интервью так ну ладно что-нибудь выберешь потом ну думаю что да спасибо купи